Когда началось мое восстановление после инсульта, я не мог ничего взять в руки. Было две сложности. Первая – это прицеливание, и получалось попасть в нужный предмет рукой. Левая рука вообще признаки жизни не подавала, правая же потихоньку двигалась еле-еле. С трудом ее протягивал к предмету, но попасть в него не мог никак. Вторая причина ⁇ это удержание предмета в руке. Когда жена Лена брала мою руку, блуждающую и направляла ее к предмету вот так, то взять его не получалось. Пальцы не сжимали и не удерживали даже очень легкий предмет, например, тот же самый листок бумаги, Он был не в состоянии его держать. Как всегда, я начал с простого, с восстановлением работы пальцев рук. Для этого делал... Простейшие упражнения, о них рассказал в статьях, как разработать пальцы после инсульта и постепенно добрался до упражнений с кистевым экспандером. На эти статьи есть ссылки под видео в комментариях, посмотрите. У меня стало получаться удерживать предметы, пальцы ожили даже на левой руке, но на это ушло 2-3 месяца примерно. Но тут меня поджидала засада. Сжимать пальцы я научился более или менее. А вот сжимать у них не получалось. И дозировать усилие тоже. Сжатие я был не в состоянии. Результаты восстановления навыка сжатия пальцев иногда выглядели забавно. Например, когда я пытался выдавить на зубную щетку пасту из тюбика, то выдавливал ее так сильно и резко, что вылетала добрая половина тюбика. А я понял, что немножко перестарался в желании разработать пальцы, слишком много увлекся сжиманием. Надо было учиться не только сжимать, но и сжимать пальцы. Надо было учиться контролировать силу и резкость сжатия. Пришлось делать специальные упражнения. Начал с самых легких. Вот они. Упражнение 1. Двиг спичечного коробка пальцами правой руки. Выполняется сидеть за столом, вот как сейчас я. Нам понадобится простой коробочек спичечный. Можно взять любой предмет. Вот у меня есть такой кубик, он немножко потяжелее. Все зависит от состояния рук. Мне было сначала тяжело такой кубик сдвинуть, невозможно. А вот коробок я оселил. Я его кладу перед собой. Левая рука у меня лежит на столе, ладони вниз, правая рабочая. Беру кладу коробок, руку кладу ладони на стол, плотно принимаю. Пальцы ставлю на кончики перед коробком. Начинаю двигать. Сначала первый палец подвинул, переместил руку под коробок. И еще раз его сдвину, переместил под коробок. Еще раз его сдвинул, переместил под коробок. Еще раз его сдвинул, переместил. Так, да, получается, потихоньку коробок отползает, и пальцы учатся по одному работать. Потом, по мере того, как у вас получается, можно немножко нагрузку увеличить. Но важно, чтобы не было резких движений, вот таких. Потому что сначала у меня получался такой тип челчка. Это плохо. Упражнение номер два. Теперь то же самое движение мы делаем левой рукой. Кладем ее на стол. Правой, у нас сейчас она не, не рабочая, левая рабочая. Кладем коробок перед левой рукой. Пальцы ставим на торцы. Ладонь плотно прижаться к столу. Начинаем двигать плавно. Раз, отодвинули коробок. Раз, отодвинули коробок. применили палец. Еще раз отодвинули коробок, переменили палец. Еще раз отодвинули коробок, переменили палец. Так, получается 5 повторений по 3 подхода. Можно потихоньку увеличивать. Будет нагрузка увеличиваться, вы будете справляться все лучше и лучше. Постепенно можно взять что-нибудь тяжелое. Вот такой кубик, например, я вырезал себя из дерева. Делаю с ним то же самое. Раз, отодвинул раз отодвинул раз отодвинул раз отодвинул каждый раз можно что-нибудь более тяжелое использовать например кружку с водой только она должна быть широкая чтобы не переворачивалась и делать обязательно надо это, это упражнение плавно чтобы движения пальцев были не щелчками вот такими резкими плавно отодвигать предмет И еще важный момент когда я начал делать это упражнение то получалось вот так я клал коробок перед рукой начал двигать его не пальцами а рукой вот так это не ело неправильно это ошибка надо только чтобы работали только пальцы для того чтобы рука не двигалась ее надо кистью прижимать не кистью а основанием ладони прижимать плотно к столу во время движения Жали вперед то есть руку не двигать во время упражнения ни в коем случае только пальцы Но уже пальцы надо с вами развивать это начальные упражнения для для того чтобы восстановить навыка разжимания пальцев руки в результате у меня получилось восстановить движение пальцев рук вот они сейчас вот так работают спокойно но этим пришлось заниматься почти два года регулярно разнообразить упражнения всеми разные движения потому что если делать одно и то же это ни к чему не приведет к хорошему тупику об остальных упражнениях я расскажу в следующих видео смотрите там много будет интересного присоединяйтесь к нам чтобы ежедневно вместе делать следующий шаг для успешного прохождения восстановление после инсульта подписывайтесь на мой канал и пожалуйста не леньте ставить лайки все